Привет, с вами Крюшик Дей, И сегодня у нас будет челлендж Собираю канцелярию в рюкзак Слепую Я закрываю глаза И наугад беру канцелярию И самое главное, Арина Ты должна собрать рюкзак Так, как собирают все школьники То есть ручка, карандаш, затирачка Точилка, линейка Пенал Чтоб все было у тебя в рюкзаке Как это наугад можно да, то есть не только одни фломастеры, не только одни ручки, а чтобы было все в рюкзаке. Ну что, поехали? Поехали. У Арины глаза завязаны. Да. А давайте проверим, видит она что-то или нет. Арина, что перед тобой? Я ничего не вижу. Ничего не видишь? Нет, ничего. Абсолютно? Абсолютно. Давайте проверим. Что, что я сейчас показываю? Я не вижу. Не видишь? Да. Следи за моей рукой. Не видишь, действительно не видишь. Ну что, начнем да. с рюкзака. У тебя три рюкзака на ощупь. Я сейчас перемешиваю. Стой. Секундочку. Мы перемешиваем рюкзаки. Какой ты выбираешь рюкзак? я хочу Хорошо, остальные убираем. Арин, сейчас перед тобой много пеналов. Но самое интересное, среди этой кучи пеналов находится абсолютно новый, большой, классный пенал, который тебе очень понравится. Это, скажем так, бонус такой. И если ты его найдешь, он будет твой. Так что на ощупь ты ничего не видишь, мы уже это проверили. Угу. Ты должна найти его. Итак, поехали! Я чувствую... Сразу! Аринке уже а -а -а. профи такие подходы. Ой, Арина профессионал по канцелярии, она сразу нашла новый пенал. Что это новый пенал? Да. Ладно, в конце видео посмотрю, что там. Что это за пенал? Да, пола, положи на рюкзак. А где рюкзак? Так как ты выиграла призовой пенал, ты можешь выбрать еще один пенал. Ура! Давай, выбирай. Я вот этот отложи на рюкзак. Приступаем к ручкам, карандашам и фломастерам перед тобой сейчас. Много фломастеров, карандашей и ручек Я хочу начать с карандашей Да, ты должна выбрать комплект карандашей Что полагается школьному комплекту Несколько простых карандашей Две ручки вот кар... и... и комплект фломастеров Карандаши, <свист> ты говоришь, <свист> да? Ну хорошо, давай, если это карандаши, пусть Смотрим <свист> это... Я хочу эту ручку Посмотрим, карандаши ли это в конце. Ну давай. Одну ручку, вторую ручку, да. Э, давай затираюсь выберем. Ну вторую ручку у каждого должно. Этот, у каждого школьника должна быть вторая ручка. Mm -hmm. На запас. А вдруг перестанет писать? Я возьму ручку, когда он стирает. Да, mm -hmm. ты даже на ощупь ее, да, видели? Чувствуешь? Да, потому что по этой вот штучке. Ага. Я. Ну, отбирай тогда ложи, ложи на mm -hmm. рюкзак. Давай вот таких. Вот И, в принципе, еще одну Я хочу выбрать вот. Ну, давай, третий Вот такую Вот такую Ложи да. на рюкзак Так, дальше, секундочку, остановись Мы перемешиваем Чтоб тебе было сложнее задание Так И будем Тебе сейчас сдавать новое задание Ты должна найти фломастеры и простые карандаши. Мне кажется, вот эти ну, не знаю, тебе виднее. Бери комплект. Давай, Давай, Давай, ложи, ложи на рюкзак. Так, есть. И простой карандаш. Давай, две штуки простого карандаша. Ну, где... а вот тут, ну не знаю, не знаю, это тебе а? виднее. Вот один, ну еще один. Еще один простой карандаш и надо. Можно взять э, вот такой... Ну хорошо, ложи на рюкзак. Одну линейку. линейку ну куда да. же без линейки то Да, одну линейку. Выбирай какую из них. Давай с... Э, ну, давай металлическую. Ой, металлическую. Да, хорошо. Э, и мне в школе оказывались ножницы. Ножницы, выбирай ножницы А теперь перейдем к точилкам и затирачкам да. Арина, сейчас перед тобой Точилки, затирачки и клей В двух таких боксах И ты должна выбрать По одной затирачке Одну затирачку Одну точилку и да. один клей Да, давай, выбирай Давай тебе вот такой вот... <связывай> угу, выбрала, вложи на рюкзак. Ну, и, в принципе, знаю, Точилка и клей остались. Выбирай одну точилку и один клей. Давай вот такую вот точилку. Угу. И клей. <связывай> и, и вот, это, вот клей. Угу. Ну как на ощупь ты хорошо определяешь. Что-то упало, да? Я пощупала. Правильно, Алина, выбирай свой скетчбук один. Но я, я бы тебе хотела посоветовать все-таки из золотишка. Ты должна выбрать, где золото. Я, я его держу, кажется. Ты уверена? Да. Ну, я не знаю. Мне кажется, может быть, это и не золото, а может и золото. Ты должна сама почувствовать и на ощупь определить. Ну, я хочу... А попробуй другие. А секундочку, положи. Другие? да Да, да, да, да, конечно, вот. Вот, и найди золото, где золото? Так, ничего страшного, давай Найди золото, вот это золото? Ты уверена? Ну, хорошо, ложи на рюкзак Вся канцелярия собрана А теперь посмотрим, насколько ты правильно ее собрала Открывай глаза Приветик Приветик, и смотрим вот у нас вся канцелярия, которую отобрала. Смотри, это твой скетчбук. Он должен быть золотого цвета, да, я говорила? А, не угадала, ничего страшного. Вот это пенал, новый пенал, ты его сразу же вычислила. Вот это у тебя интуиция, Рин. Я хочу уже положить туда. А там все есть. Ну, ты можешь это все положить, то, что ты выбрала во второй пенал, Арина. Да. Для этого мы его и брали. Это было так задумано программой. Да, Собирай второй пенал. Посмотри, насколько ты правильно все подобрала. Ручечка. Ручка одна. Есть. Да. Дальше. Вторая. Есть. Третья. Есть. есть. Э, простой карандаш. Есть. Э, Затирачка Есть. Клей. Есть. Сидные карандаши и, карандаш. и карандаш есть. А это не фломастеры? Нет. А ну покажи. Мне показалось, Нет. что это фломастеры. Это, это самые крутые. Э, а вы как считаете? Это фломастеры или карандаши? Напишите в комментарии. Арина, а ну покажи вблизи. Я хочу рассмотреть. Они а такое ощущение, что это все-таки фломастеры. И я говорю, что это фломастеры. А я карандаши. Ну что я знаю? А ну-ка покажи, как они пишут Мне интересно Сейчас, наверное, Давай вот. Точно, это карандаш Или фломастеры mm -hmm. Все же ждем комментарий да. Итак, прячь И что у нас осталось? У нас осталась точилка, ножницы И э, вот такая вот линейка Экшен, Арин, mm -hmm. и, и у нас остались фломастеры, да? Да и точилка да. собирай все в рюкзак да. все что у тебя есть да сейчас застегиваем пеночек. вот подписан, он, подписан наш рюкзак полтовец да. Арина И ты забыла самое главное, это бонус, за то, что ты правильно все угадала и собрала канцелярию с закрытыми глазами. Да, давайте откроем. Конечно, все ждут, пока ты откроешь. Что это такое? о о, -о, -о палочка-выручалочка, что ли, да? Я предлагаю подраться этими штучками. Давай. Давай. Я сразу три взяла. Кацелярию мы собирали, теперь можно идти в школу. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!